Своему телу Уважение И защиту Убили, значит, Фердинанд Это нашего С завтрашнего дня Только капуста, квашеная Буду каждое утро выжимать апельсины Здравствуй, баклажан Здравствуйте, лосины Баклажан вечно в сторону хлеба Ты Пусть скучает кунжут в одиночестве Подруги дуры жута И вашего сообщества Я видела вас в серебряном бару В прошлом году уже некуда запихивать еду Покрыла пляж номер три, половину на диск. чарующая нимфа, прекрасная долиска. Девчата, наши отношения вновь станут мирными, если вы перестанете читать паблик «Смеемся над жирными». Я пыталась бегать, купила антрацитовые кроссовки, закачала бодрых треков в плеер, но почему-то после Уилла Смита включались СМИ. Вместо веселой пробежки я плакала на остановке. Там, кстати, автобус идет до метро, где до сих пор продают шаурму. Это наглый подкоп, кушечная Постараемся, как заводной твердит вратец в районной газете, печатают калорийные таблицы. Девочки суммируют свои калории и падают в обморок, не дождавшись результата. Вот смотрю на своего младшего брата, Баскин Робин, сахарная вата, как все трусновато. Да, и мне было 15, я ела все, что хотела, моя подруга жевала много мела. Шоколадный подонок с верхней полки зариться не смело, он хочет олепить салом мое тело.